Как их применять, лучше врачи-то, искатели-своими? Нет, своими, заговоростроение нет. это дело очень важное да, и очень каноничное, поэтому постарайтесь, если перед тем, как составлять свои, изучить чужие, то есть классические русские заговоры, которые которых можно взять в старых книгах. Да, наводили, они то сработают, то не сработают, там возможны ошибки, потому что там именно должна быть соблюдена определенная частотность. Вот. Опять же, хороший раздел в том же самом форуме Черная магия и руны, посвящен заговорной традиции. Там все описывается описывается каждый заговор, почему работает, почему не работает. То есть там практики выкладывают свои, свою информацию. Не поленитесь, если вас этот вопрос интересует, обязательно его изучите. Там просто должна быть обязательно своя музыкальная темпика в любом заговоре. И они строятся, заговоростроение строятся по определенному ритму. Завязка, ассоциация, кода, развязка, то есть вот это вот все оно должно обязательно по-музыкальному. Ну, Максимов. Максим? Максимов. Прекрасные книги Максимова. Удали можете почитать, он не разбирает заговоры, но он их приводит. А даль, он ученый, он приводил без, скажем так, от себя, темы. от себя он ничего не добавлял. А у Максимова там еще и с у меня на сайте много в магических ключей славянской традиции, много информации на эту тему. А Посмотрите. Кроме нам надо добавлять заговор или просто как делать? Рунический заговор называется висой. Он это может работать? Надо? Нет, может работать, может нет. Но вообще виса ⁇ это стихотворная форма, которая основана на келлингах, основана на тоже специфике скандинавского стихосложения. Основана она на друидической практике, правильно вязать слова таким образом, чтобы они имели форму заклятия. При этом руны можно накладывать, можно не накладывать, они работали все вместе, но когда руны вместе с висой они работают, что называется, в два раза сильнее. Только нужно правильно поставить вису и правильно составить романический ряд. По висам тоже есть большой раздел, но среди русских, к сожалению, нет специалистов по составлению скандинавских вис. Объясню почему. Потому что есть некие речевые обороты и слова, которые принадлежат только древнескандинавскому. И в русском аналогов даже не Поэтому у нас своя заговорная традиция, свое слово, и причем свой заговор можно накладывать на скандинавские руны, ну как бы славянский заговор на скандинавские руны, они тоже прекрасно работают вместо виз. Я обычно вместо виз использую песни скандинавских сак, то есть уже переведенные, они прекрасно работают тоже вместе с рунскриптом. Я древнеисландского не знаю, да, но я знаю переведенные песни. И использую их в переводном смысле. Понятно ну да, по, теме да. по теме, да, просто по теме. Да. Нахожу близкое по теме. Там обязательно идет обращение к богам, призыв древних сил, да, и описание истории, через которую они прошли таким образом погружаемся в эту традицию, согласно которой идет описание, накладываем сверху руну, руна напитывается энергией информации этой традиции, и мы запускаем ее в мир. Вот так вот она работает. Я буду вам все это объяснять, начиная с сентября, очень подробно, как вы стропать слова. А можно уточнить вот, по поводу заговоров и лиц, То есть, если там встречаются какие-то слова, смысл которых не понятен, наверное, лучше не использовать либо посмотреть, что ну, они означают. до тех пор, пока ты не поймешь конкретно целиком текст. Конечно, вообще весь заговор да. надо разобрать со смысловой позицией, то есть о чем он вообще говорит. Да? Понятно, что там есть какие-то слова, надо сосредоточиться на каждой фразе и понять, какую силу в данный момент призывает, то есть к какому аспекту этого мира обращается в данном случае, потому что любое слово это связь, ну, связь вот какой-то да. силой. Да? Соответственно, каждый, каждый заговор это сюда, ниточку, сюда, ниточку, сюда, ниточку, сюда, ниточка, если ниточки все поставлены правильно, это как конференция связь с богами. Да. На, этом, на черной магии там бывает, встречается У -у -у. или что-то какие-то заговоры. Ой, особенно не в, древних, не в неких ничего. заговорах, которые используют да. славяно-церковную лексику. Там такие иногда словечки бывают заковыристые, а потом начинаешь разбирать опасно. эти словечки, выясняется, что это просто орфографическая ошибка. Ну, же, элементарно, опасно, элементарно. Да. Да, элементарно. Uh -huh. вот. Можно опасно, если у тебя нет контакта с этим Богом, а ты читаешь славление ему. Тогда там понятно, что там каждое слово должно стоять на своем месте. Но если ты, у тебя есть контакт с этим Богом, ты ему просто говоришь Алло. Привет, у меня тут дело важное. Не нужно, не нужно этого вот этого уже ничего. То есть все зависит от уровня контакта, уровня допуска в тот или иной пункт. Конечно, богам приятно, когда им читают славление. Ну важно же еще и понимать, что ты. Безусловно, читаешь, да. Безусловно, Просто что именно. Славишь, текст, да? Вот, да. Это да. же ни о чем. Да.